Всем привет, с вами Александр. Немножко прогуляюсь по рыбной деревне. Сегодня 23 октября. Такая короткая прогулочка будет. Что бывал здесь лето, наверное, будет приятно опять со мной посетить эти места. Очередное видео по рыбной деревне. Но она будет коротенькое. Много людей гуляет сегодня по островах. Точно. Вот в рыбных магазинов. Да? Экскурсии проводят. Говорят, чего нет в рыбной деревне? Говорят, рыбных магазинов в деревне. У тебя в рыбной деревне нет. А интересно, да? Вроде рыбная деревня, а рыбных магазинов нет. Никакой даже рыбной лавки, мне кажется, здесь нет. Не то, что магазина. Хорошо. Сегодня тепло, градусов 15. Фоткайте, фоткайте. Ну, везренно. Ресторан Мадам Буше. Летом здесь было много народу. Это ресторан Верти. Экскурсия на катере 500 рублей 55 минут. Я так понимаю, это человек, а не закате. Впереди строятся дома. У меня будет небольшой ролик, сколько стоит там квартиры. А? That's right. Mm -hmm. Нет, у нас там тушь.